Какие инвестиции нужны для работы в аукционах? Сейчас вы проходите все это видео, вы учитесь покупать очень выгодные объекты. Но в конечном итоге, когда вы дойдете до самих торгов, когда вы будете участвовать, минимальные инвестиции в любом случае понадобятся. То есть есть, как мы говорили, ключ для участия в торгах. Он может стоить тысячи рублей, может 2000 рублей. Ну, нужно смотреть в зависимости от того времени, когда вы смотрите и какие цены сейчас у нас на рынке. То есть ключ в любом случае на торги он покупается. Это тот минимум, который нужно вложить. Второй минимум, да, наверное, объект. Вы же собираетесь что-то купить дешево или что-то продать дорого чтобы купить дешево, подумайте, сколько это дешево, и опять вам нужны инвестиции для этого. Бывает один способ, грубо говоря, абсолютно бесплатно. Но в этом случае вам нужно показать там этот канал или эту идею, просто канал показать проще в данном случае, э, вашим знакомым, у которых есть средства условно на ключ, есть инвестиции, чтобы вы пришли со своими знаниями. Идею просто он посмотрел как бы по видео, как это работает. То есть, тогда вы берете человека с деньгами и работаете на его деньги. Покупаете ключ для него и участвуете от его имени. Тут выбираете, какие вложения. Или вы привлекаете, но человек должен будет заплатить за ключ, за объект, и вы вместе впоследствии зарабатываете. Или вы участвуете для себя. Этот путь на самом деле быстрее. Потому что, когда есть свои деньги, себе купил, сам продал и сразу всю комиссию сверху получил прибыль. Вот. Но здесь нужно, опять же, ключ и на объект. Ну, что хочу сказать точно, что после первой покупки у вас, каждой следующая сделка будет все легче и оборот будет как бы увеличиваться. Поэтому сейчас подумайте об этом, посмотрите свои резервы или резервы своих друзей и уже найдите, что можно реально купить и в ближайшее время продать. Ну а пока переходите к следующему видео и набирайтесь новых полезных для вас знаний, а также подписывайтесь на канал и ставьте лайки.